Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу показать еще один способ, отличный от способа одного моего коллеги с другого канала, который призывает всех делать изделия без инструмента сборка, а пользоваться только многотельными деталями и элементами конструкции при проектировании этих изделий. В своем видеоуроке, который длится чуть более, чем полчаса, человек показывает э, пример. Это прикроватная тумба с тремя ящиками и утверждает, что инструмент сборка для таких изделий не годится. Такие изделия необходимо делать при помощи инструментов конструкции и э, многотельных деталей. Хочется сразу сказать, что такой подход тоже имеет право на существование. Нельзя однозначно говорить, что он не технологичный. Он технологичный, но только для своего уровня. Если делать изделия для тети Тамары в гараже дяди Миши, то, наверное, такой подход можно использовать. Когда технологичность особой изделия не важна, когда собирается кустарным способом, когда Клиент не вносит корректировки, когда решения, которые были найдены при проектировании этой конструкции, так останутся в этой конструкции, а не перейдут там в какие-то новые проекты. То есть фактически это повторение инструментарии, повторение алгоритма проектирования в автокаде. Сейчас я попробую сделать ту же тумбочку, но инструментом сборка. То есть, при помощи алгоритма снизу вверх, сначала я сделаю детали, потом я сделаю сборки. И первое, к чему я буду стремиться, это возможность использования найденных решений в других проектах. То есть, чтобы можно было безболезненно взять какую-либо деталь, узел или, например, присадку, какой-то элемент, для того, чтобы его не проектировать повторно, с минимальными усилиями использовать в другом проекте. Я уже сделал одну деталь, как вы могли заметить. Выбрал LDSP белый гладкий, деталь 800 на 600 толщиной 16 мм. Сейчас я сделаю сборку Корпуса тумбы и сборку ящика. Детали я уже сохранил в папку на диск. Начнем со сборки тумбы. Встаю новый файл сборки и переношу сюда первую деталь. Я хочу, чтобы эта деталь у меня была нижней деталью. Это будет низ э, тумбы здесь сопрягаю плоскости базовой плоскости детали с базовыми плоскостями сборки. Так, деталь определена, она теперь не двигается исходные точки сборки детали у нас совпадают. Давайте поставим здесь размер 450 допустим на 400. Здесь я сохраняю сборку, пусть это будет сборка Т1, тумба 1, Т1, и здесь поставим 0,0. У нас будет сборка корпуса. Перехожу в папку и копирую деталь, после чего присваиваю ей новый. пусть это будет Т2. Переношу ее в сборку и сопрягаю ее уже по граням. Здесь делаю зазор в 1 мм на кромку. И цоколь у нас пусть будет ну, 60 миллиметров. Поставлю здесь размер на, ну, допустим, 650 миллиметров. Добавлю сразу новый элемент. Это вырез под. Линтус. сейчас я делаю только сборку корпуса то есть в чем здесь основное преимущество мы работаем с деталями и эти детали имеют свои определенные размеры эти детали имеют свои определенные свойства ну, например материал или там наименование или еще что то и Их проще здесь редактировать и проще собрегать друг с другом, определять, где они должны быть. Здесь я не использую ни опорный эскиз, здесь я не использую ни элементы конструкции, ни элементы компоновки. Здесь я использую только простые сопряжения. Да, наверное, у меня будет боковина. Левая и правая, поэтому, в принципе, ее можно отзеркалить и создать либо новый файл зеркально отраженный то есть новый документ детали, либо сделать производную конфигурацию зеркальную. Давайте я сейчас это как раз и сделаю. Выбираю зеркальный компонент, выбираю плоскость. Я могу выбрать плоскость справа. Здесь ставлю зеркало. И здесь ставлю создать производную конфигурацию. Ну, допустим, это будет 1- допустим. Вот у меня получилась зеркальная конфигурация боковины. Сейчас я добавлю еще сюда вот эту деталь. Также ее спрягу по базовым плоскостям. И здесь поставлю какой-то размер. Или лучше отверху поставить. Давайте лучше отверху поставим. Ну, допустим, 100 миллиметров. Да, насколько я помню, задняя стенка э, в той конструкции была вкладная в паз, поэтому э, здесь, наверное, мне нужно сделать вот эту деталь меньше на там 7 мм. Минус 7. Так. Теперь добавлю еще э, копию детали. У нас будет задняя стенка из 4-миллиметровой. МДФ или ОСП. И еще одну деталь. Это будет цоколь. Точно так же копированием выбираю. Здесь переименую в Т3. Пусть это будет у нас задняя стенка. Ее также сопрягаю по базовой плоскости. Пусть она идет в накладку к нижней детали. Наверное, да, здесь нужно еще чуть-чуть убрать. 7 миллиметров недостаточно. Давайте сделаем 20. Для того, чтобы после создания паза у нас здесь часть материала не откалывалась. Теперь рисуем здесь паз. Ставим размер, ну, например, 4,5 миллиметра. Здесь ставим размер 19. Да, все подходит. И на 6 миллиметров. Теперь я захожу в эту деталь, перемещаю вытянутый вырез 2. И здесь приступаю к редактированию эскиза. Когда мой коллега делал... Ящик, у него также был ящик с вкладным дном в пас, и он делал паз шириной 6 мм, и туда вкладывал деталь толщиной 6 мм. Я боюсь, это сделать будет очень проблематично, так как 6 в 6 никогда не войдет. Здесь также поставлю уравнение на нижнюю деталь. Здесь 450 плюс 12 мм, то есть по 6 с каждой стороны. И здесь необходимо добавить 97 миллиметров. Так как эта деталь была скопирована, то я просто сниму атрибут только только чтения с этого размера и добавлю 97 миллиметров. Ну вот, фактически, тумба у нас готова. Да, здесь нет присадки. Здесь немного ошибся. Нужно добавить дальше. Плюс, плюс еще 100. Ее можно легко взять из библиотеки проектирования если у вас есть готовые шаблоны или нарисовать самому давайте здесь нарисуем стяжку усиленного эксцентрика она имеет отверстие диаметром 20 здесь давайте поставим 64 от края а здесь от края поставим 9 и 8 на 13 миллиметров После чего в этой детали мы легко можем ее отзеркалить относительно базовых плоскостей детали одновременно. Это плоскости симметрии. Вот таким вот образом у нас появилась присадка на двух деталях. Еще раз скопирую деталь. Здесь поставлю Т4. Это у нас будет деталь цоколя ставим 16 здесь ставим 60 сопрягаем также по базовым плоскостям здесь от края от габарита поставим ну например 30 миллиметров и сопряжем с нижней частью исходной боковины Так, Теперь здесь поставлю размер в размер нижней детали. Так как деталь, опять же, была скопирована, снимаю атрибут только чтение, потому что этот размер был завязан на уравнение. Ставлю его к нижней детали, то есть он должен быть 450 мм. Ну вот, он немного подравнялся. Да, сюда можно также добавить э, крышку, она будет на... Эксцентриках либо, как в конструкции моего коллеги с другого канала, добавить сюда царгу. Ну, кому как удобно. Давайте я добавлю сюда просто крышку. Деталь Т5. Все детали я именую последовательно для того, чтобы каждый компонент, детали сборки, для того, чтобы каждый компонент имел свой уникальный номер. Так, по задней стороне теперь сопрягу с исходным элементом маковины. Здесь габарит 482. Но давайте поставим 485. Опять здесь завязано на уравнение был размер. 485. Чуть больше он у нас будет. Да? Можно например, поставить 490. 490. И здесь давайте также поставим например, плюс 345 плюс 345 можно даже еще побольше давайте 510 и сделаем какую-нибудь там фрезеровочку здесь 415 вот такая вот у нас а, тумбочка получилась сделаем какую-нибудь здесь фрезеровочку заходим в редактирование детали и давайте сделаем какой-нибудь скругленицу. Чтобы углы не были острыми. Пусть у нас верхняя деталь будет из МДФ. И МДФ это будет какой-то пленки. Ну вот, корпус у нас готов. Теперь нам необходимо сделать э, сборку ящика. Ящик будет у нас с фасадом. И вместо того, чтобы рисовать эскизы, вытягивать три одинаковых там, дна, я сделаю сборку и размножу ее при помощи массива. Итак, также создам копированием новый документ детали, переменую его в Т6, открою, это будет дно ящика, удалю отсюда скругление и здесь поставлю также 6 мм. Не знаю, есть там такое ДСП 6-мм, но особо не важно. Сохраняю, создаю новый документ сборки, переношу деталь освобождаю и сопрягаю так как мне нужно сопрягаю по базовым плоскостям все то же самое только уже для ящика осталась последняя одна не зафиксированная степень свободы здесь сдвигаем плоскость спереди сохраняем пусть это будет Т 2 называться но дно ящика у нас готово Теперь мне нужно еще несколько деталей. Это будет боковинка, задняя стенка и отдельно фасад. То есть копирую здесь, переименую Т7. Допустим, это у нас будет боковинка. Сколько она должна быть? Ну, 100 мм. В ней также делаю паз. на шесть с половиной миллиметров 6.5 от здесь возьмем 12 под те же направляющие и глубиной паз будет 6 миллиметров так это у нас готово то есть у нас одна деталь и я эту деталь просто копирую либо я могу использовать инструмент зеркальное отражение для удобства я высвечу Базовую плоскость справа и сопрягу по базовым плоскостям. Донышко у нас, наверное, должно быть в размер боковины, а боковина, в свою очередь, определяется... Габаритом направляющий. Габарит направляющий минус там, 10 мм. Есть, если мы возьмем 350 мм направляющий, то глубина ящика будет составлять 340 мм. Скопирую еще раз деталь. Т8 это будет. У нас будет передняя и задняя часть. Корпуса. Удалю этот паз, базовую плоскость справа, с базовой плоскости справа сборки, деталь плюс сборка, и здесь сопрягаю торец и пласть деталей минус 18 миллиметров. Теперь здесь ставлю габарит дна от этой передней детали корпуса, короба ящика вот этот размер плюс 12, то есть паз глубиной 6 мм с обеих сторон после чего копирую и еще раз сопрягаю также по базовым плоскостям и по геометрии детали Ну вот, короб ящик у нас готов. Здесь добавляю еще одну деталь. Это фасад Т9. Так как у нас сборка корпуса тумбы симметрична, то и здесь также все получается симметрично. Ставлю размер, ну, например, 120 мм. Здесь... Сопрягаю две пласти двух деталей. Перестраиваю компонент, делаю его чуть больше, ну, например, пока 450 миллиметров. Это не важно. Для удобства я скрываю базовые плоскости деталей, они мне больше не нужны. Здесь необходимо настроить расположение фасада относительно короба, ну, пусть это будет там 15 мм. И теперь нам нужно подстроить размер короба по ширине относительно размера фасада пусть у нас фасад как на видео будет накладным значит у нас размер корпуса должен быть размер фасада минус 16 это боковинка корпус тумбы 5 миллиметров зазор и умножить на 2 то есть берем вот этот размер он у нас будет равняться вот этот размер, минус 32, это две боковины. Минус 10, это зазор на направляющую. И еще минус 32, это две боковины короба ящика. Так, это у нас сборка корпуса. Она собирается отдельно. Создам еще одну сборку. Вставлю туда сначала корпус. Это у нас уже будет тумба. И вставлю сюда ящик. Ящик также запрягаю по базовым плоскостям. Так, ставлю здесь размер на нижнюю деталь. Плюс 32. Это две боковинки по 16. И внутренность ящика у нас должна перестроиться. Проверяем размер между боковинкой короба ящика и боковинкой корпуса тумбы. У нас должно быть 5 мм. Все правильно. 5 миллиметров что с одной, что с другой стороны. Проверяем по глубине. Так, мы видим, что у нас ящик немного пересекает корпус. Поэтому нам необходимо сделать чуть-чуть больше фасада. Ну, например, 160 мм. Да, я не помню, честно говоря, какой должен быть минимальный зазор между вот этой деталью и вот этой. Но, по-моему, там около 27 ли, мм. Я думаю, будет вполне достаточно. Тем более, у нас есть запас 15 мм по высоте между фасадом и корпусом ящика. Теперь размножаем при помощи массива Три экземпляра у нас ящики получились без зазоров и здесь вот осталось 10 миллиметров то есть в принципе зазоры можно поставить в там, 5 миллиметров но наверное правильнее будет вычислить высоту фасада с зазорами от высоты вот этих вот двух деталей то есть вот от этого размера. Для этого мы найдем вот эту деталь. Посмотрим. А по-другому стоит. Ну хорошо. хорошо. Попробуем создать новое уравнение. Высота фасада у нас будет равняться вот этот размер. Минус 2 по 3 и деленное на 3 фасада. 2 по 3 это два зазора между фасадами. То есть здесь 3 мм должны быть и здесь 3 мм должно быть. Так, у нас получился размер 161 и 33. Хорошо. Теперь мы берем линейный этот массив. Также заходим в уравнение. Берем вот этот размер, и он у нас должен равняться вот этому размеру, плюс 3. Так нажимаем ОК и смотрим. Да, у нас здесь 3 миллиметра, и размер фасада сто той 33 сотых. Наверное, не самый лучший габарит, тем более для такой простой мебели. Ну, я думаю, если мы подвинем вот эту вот деталь насколько-то или увеличим габарит самой тумбы, где-то все легко можно настроить на приемлемые э, значения этого размера. Да, здесь вот, наверное, нужно поставить также не 15 миллиметров, а чуть побольше расстояние. Ну, например, там 20 для того, чтобы Верхний ящик у нас не пересекался с верхней вот этой вот средней деталью корпуса тумбы. Уберу исходные точки и, наверное, сборки тумбы добавлю еще одну деталь цоколя. Размножу его также линейным массивом. Я думаю, здесь не составит труда поставить необходимые присадки опять же их можно взять у кого есть кто занимается мебелью постоянно из библиотеки проектирования как добавить библиотеку проектирования у меня есть одно видео если кому интересно можете ознакомиться и э, что хочется сказать чья конструкция лучше чья конструкция хуже я имею в виду в плане проектирования э, если использовать инструмент сборка то любое решение из этого изделия можно взять и использовать в другом проекте. Если делать, деталь, если делать сборку этого изделия многотельной деталью, то есть опять имитация одного инструмента через другого, то взять какую-либо деталь или какой-либо отдельный узел довольно-таки проблематично. Потому что, во-первых, они связаны, они нарисованы эскизом по эскизе, связаны при помощи взаимосвязей. Редактирование эскизов занимает гораздо больше времени, чем создание и редактирование сборок. Чем больше в эскизе примитивов, тем он сложнее, тем его труднее редактировать, тем он медленнее обрабатывается. Спасибо, что досмотрели до этой части. На этом у меня все. Если появились Какие-то вопросы пишите в комментариях. Если интересна эта тема, я могу рассказать еще кое-какие э, особенности при построении подобных изделий, при использовании подобных э, методов. Всем спасибо, до новых встреч!